Следующее стихотворение, ну, впрочем, о чем я, оно само за себя скажет, хотя такие слова очень трудно говорить и всегда, когда хочешь это высказать, ты же такой смелый, да, даже выходя на сцену, думаешь, вот я выйду и все будет так прекрасно, я смогу складно говорить, я переборю свои эмоции. Но это не так, когда видишь любимого человека, говорить еще тысячу раз сложнее. Вот опять. Не скажу, не сумею. Знать бы смелости, где занять. На пороге стою у двери. И двух слов не могу связать. Хоть бы вырвалось, что ли, здравствуй. Сердце прыгает из груди. Я, наверное, зашел напрасно, откровенно, Не по пути. Я устал, понимаешь, просто сам с собою тебе молчать. Ты как будто далекий остров, дальше некуда, что скрывать? Но я так по тебе скучаю. Мне до крайности тяжело я пришел, потому что знаю, по-другому все быть должно. Я не смог понести в одиночку Время страшной, слепой тоски мне бы взять И поставить точку всем препятствиям вопреки. Но я молча стою в проходе, Знать бы смелости где занять. Ты же лучшее, что я знаю. Лучше некуда, что скрывать.